بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري ونور فيه قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري «О Аллах, в этот день пробуди меня для познания священного предрассветного часа и освети мое сердце его божественным лучом. Сделай покорными душу и тело мое, о озаряющие сердца». Бисмиллахи ррахмани ррахим, во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Всей день озари мое сердце светом сияющим. Это свет прямого пути, который сияет в человеческом сердце и спасает его от теми невежества и отдаления от Бога. Бог есть хранитель тех, кто верует. Кто верует, Он выводит их из теми невидения и вводит их в свету и руководству, что есть прямой, прямой путь, прямой путь для человека, ведет на путь счастья. Наши сердца зажавели, а наши глаза и уши загрязнены. Мы больше не поклоняемся с той же страстью, как раньше. В месяц Рамадан мы просим Бога осветить наше сердце.